Приветствую всех любителей Видеоигр Атомное сердце продолжается Так Самое главное, единственное капсулу мы поставили Это уже релизка а, Из отличий, естественно, я уже нашел ПМ, по-моему, он уже был у меня Дробовик немножко улучшил Топор Так, самое главное, где тут комната отдыха? Комнатка, комнатка, комнатка Вижу комнатку Так Во-первых Различия Я уже нашел парочку, естественно Как это рецептов Не хватает какого-то копья Так, что еще, что еще, что еще Естественно, надо накопить вот на это Не хватает совсем, в принципе, не так много ресурсов Потому что, почему? Все просто Аштет, который позволяет Рубить неприятелей на фарш У него достаточно высокий урон И хорошая скорость атаки Ну, плюс уровень заряда, конечно, не самая максимальная И скорость заряда а это как? А ну ладно Просто если сравнить с нашим топором А, тут только улучшение может зайти Сравнить с нашим топором, то естественно паштет будет лучше Это такое как бы среднее Среднее значение имеет А там какие-то лучше, какие-то хуже Плюс Из перчатки Из перчатки, естественно, уже теперь можно посмотреть ролики Просто насколько я знаю Эти ролики выкладывались официально На них можно было посмотреть О, ну, как бы сейчас посмотрим как использует перчатку шок Но это, насколько я помню Команда Атомика все это выкладывает То есть Минфиш, она это все выкладывала, насколько я помню Тут видите, показывают не просто так да, Что можно помимо взаимодействия С врагами, так еще и с предметами Можно взаимодействовать Тем самым они будут срабатывать Ну и так далее Плюс на русском здесь уже все появилось Все прекрасно хорошо работает Мундуки появились некоторые как раз таки с чертежами Так, сколько у нас патронов? 34 на этот и 37 на этот Плюс у нас заряд И Моё я экономил оружие. патроны Стоп, я походу не туда зашел, да? Да, не туда, не туда Нам в другую Плюс я немножко сюда сложил лишние патроны Аптечки перекидал Пока еще ничего не разбирал Дают не так много ресурсов, как я думал Дают все-таки меньше Чем в той версии Ух ты Посмотреть, Ну, я же могу посмотреть. Ну, ладно. Так. А нам сейчас что? Нам-нам-нам-нам-нам? Нам надо теперь в другое местечко. В теплое-горячее. Я, по шел правильно. Да, я шел правильно. В теплое-горячее местечко. И тут тоже сразу же комната отдыха. А, ну давайте сохранимся. Сохранимся. Так, термоцех нам нужен, продаж. правильно? Немедленно обратитесь так, что у нас тут? А Для тут мы, по-моему, были. По-моему, здесь комната перехода была, Повторяю. да. Внимание так, проход из термоцеха. Продаж ага, продаж можно продаж сюда. А, здесь мы были. Продаж. Здесь как раз-таки я показывал, по-моему, в прошлой серии насчет сундука. Вот он. Здесь же и чертеж был. Судя по всему, здесь будет выход из термоцеха, как раз-таки, где мы должны были забрать чертеж. Мы его забрали заранее, судя по всему. Альгацех мы уже были, нам нужен термоцех Так, с какими монстрами я тут буду встречаться? Либо с такими же Либо, естественно, с разнообразными Плюс я хотел почитать лор Противников, которых мы уже видели Да, читать на самом деле здесь достаточно много Терешкова Ну тут лаборант, это у нас Ха. Вовчики наши Инженеры, работники, которых мы не читаем Доктов мы тоже не видели, Белиша мы еще не видели Ежиху видели, Наташку не видели, Драфу видели Сипуху тоже видели, ну пчела, естественно В общем, тут на самом деле нужно многое что почитать Давайте начнем все-таки с Терешковой Робот Тер-А1, выполняет базовые административные и консультативные функции Каркас робота создан на основе модели Вов А6 То есть Вовчик, грубо говоря, Вов такой же пределного под женский силуэт. Еще одно отличие — использование более легких и хрупких материалов, которые упрощают производство, но ограничивают область использования данной модели. Голос и внешность роботу подарила заслуженная артистка СССР Марина Владимировна Терешкову. в честь которой назвали модель. Марина Владимировна вплотную участвовала в создании робота для... УКР... Okay. А, о. Так, участвовала в создании робота для большего очеловечения ТЕР-А1. Было отнято более 100 часов материалов с артисткой, чтобы робот двигался как оригинальный Терешкова. Марин Владимировна также придумала дизайн одежды, вариации причесок для своего робота. Терешкова одна из немногих роботов, которая не подключена к системе Коллектив. Она по-прежнему отвечает лишь на вербальные команды человека. Возможно, с запуском коллектива в будущем у каждого появится своя виртуальная Терешкова. Лаборант, то есть Вовчик. Робот Вовчик помогает ученым проводить опыты и анализы в лабораториях научных предприятий Лаборант. Имеет человеческий силуэт, чтобы снизить психологическое влияние на живых сотрудников. Изначально оболочка лаборанта была из алюминиевых сплавов и частично пластмасс. Однако, благодаря параллельным исследованиям биополимера для новых моделей был изготовлен скактилогичный корпус. это протезы рук оснащены более чем 100 датчиками, обеспечивающих высокую точность проводимых операций, необходимых в условиях работы с опасными веществами и точными вычислениями. Так, инженер. Мы их уже встречали. Робот RF9 выполняет весь спектр технической деятельности, направленной преимущественно на производство, эксплуатацию и обслуживание различного оборудования. Инженер способен взаимодействовать как с простыми металлорежущими, древооб... деревообрабатывающими, камнерезными и другими подобными станками, так и сложными числительными машинами. Во всех моделях инженера заложены протоколы по оптимальному ремонту простой, нероботизированной техники. Инженер нашел себе место не только на предприятиях, но и в домашнем быту. Робот с легкостью выполняет функции уборщика, электрика, слесаря и сантехника, освобождая своих хозяев от повседневной рутины. Так, этих мы еще не встречали, ну вы можете почитать. Этих тоже. Беляша мы не встречали. Ежиху встречали, как раз когда она взбесилась. Крупногабаритный геодезич... Геодезич... блять. Геодезический разведывательный робот ЖК-7, используется для сбора редких растений и горных пород. Несмотря на внушительный размер, ежиха может развивать скорость вплоть до 50 км мм в час в альтернативном режиме передвижения перекати поле. Когда разогнавшись, робот убирает свои длинные лапы внутрь. В лапах ежихи находится специальный бурый компрессор, который легко может собирать ценные ресурсы Земли. Ежиха собирает сразу же анализирует имеющиеся топографию геодезических материалов вся картографическая информация хранится на жестком диске внутри робота в модели ЖК-8 будет доступна новейшая технология передачи информации по воздуху Наташку мы еще не встречали драфу встречали древний универсальный вертолет СУ-1 используется в основном для перевозки грузов на небольшие расстояния драфа с легкостью развивает скорость до полтинника и может нести груз весом в несколько сот грамм килограмм кроме грузоперевозок дрофа используется в агропромышленности, благодаря уникальной форме своих лопастей, работающих по принципу винта Архимеда, может транспортировать воду на большие расстояния для орошения полей и пастбищ Так, сипуху мы тоже встречали, кстати. Малый универсальный вертолят Мув-1 выполняет различные работы в агропромышленном животноводческом комплексе, наблюдает за посевами и пастбищами в колхозах ССР Сипуха, в отличие от старшей модели драфы, обладает меньшими габаритами и подъемной силой, однако это компенсируется повышенной мобильностью. Сипуха может развивать скорость до 70-75 км, км в час, а в составе группы поднимать и транспортировать тяжелые грузы. Основные назначения Сипухи – бдительно следить за стадами крупного рогатого скота. Пчела. Легкий транспортный дрон Пчела. Осуществляет доставку и ремонтные функции любого технического объекта, в том числе и другого робота, подключенного к экосистеме коллектив. За счет небольших размеров Пчела обладает высоко маневренной скоростью, однако не может поднимать тяжелые грузы весом более 25 кг. Ремонт объектов Пчела осуществляется с помощью специального гибкого троса, который фиксируется в произвольных положениях, внутри него кабель, обеспечивающий работу полимерно-дугового сварочного аппарата. Так, этого мы еще не встречали, то... А, вертушка, ватрушка. Ватрушка, геодезический робот-моноцикл, ВШК-69, коротко ватрушка, с универсальными разведывательными функциями. Ватрушка способна проводить высокоточную теххеомическую съемку с помощью комплексной системы камеры и датчиков, благодаря встроенному сейсмографу. Ватрушка может обнаружить местонахождение полезных ископаемых, решить задачи гидрогеологии и инженерной геологии, а также проводить сейсмические микрорай... микрорайнирования. Ромашку... Ромашка, кстати. Автоматический регулировщик РМ-6 для организации движения городского транспорта. Ромашка заменяет постовых на проходных пунктах предприятий, стоит, стоит на страже безопасности населения и бдительно следит за правопорядком. Шар не встречали, не встречали, шмель не встречали, улей тоже не встречали. Пока на этом все. В следующей серии будем читать про живых уже более таких. Про более живых монстров. Почему монстров? Роботов. Они здесь. Пишут нам. И показывают какого-то слендера. Так. С лутом здесь, конечно, чуть-чуть все по-другому и попроще. Фух. Неоколорад. Испытаемые успешно завершены. Совместные усилия команды Вавилова и Павлова, наши, конечно, больше. Выведен новый вид колорадских жуков. Клин клином вышибают. Кстати, породу так и называют жук-клин. Новый паразит поедает только вредные растения. Амброзию, цихлохену, полынь и биологов. Чего? Болел голов, а с последним личным счетом у меня, от него у меня собака померла. Из-за токсичных веществ в организме жука не едят птицы, и его появление в экосистему не портит. Вдобавок жук не способен на размножение и умирает за сезон. Таким образом, не нужны никакие пестициды и прочие вредные вещества. Один паразит жрет другого. Красота! Я бесконечно уважаю чешскую мебельную фабрику, но у меня есть отличная идея. Давайте на мощностях Вавилова сделаем свою локальную. У много заключенных набирается в последнее время, и не все они компетентны. Плюс в проращивании постоянно утилизируют разные, не прошедшие контроль сосны, березы и что там еще. Я как завхоз, на это смотрю с болью. Возможно, для вас, ученых, это просто ненужное деревце, а я вижу в нем потенциал. Снабжали бы вы все предприятия собственной мелью из уникальных пород. Отличная же идея. Плюс каждый набор мебели будет, как говорят французы, на эксклюзив. Эксклюзив. Подготовьте документ постановления. В Амазоне намечается кризис из-за промышленного разгильдяйства капиталистов. Пощ... А, капиталистов по лесов вымирает со страшной скоростью. Товарищ Вавилов получил поручил мне собрать комиссию для решения проблем. Пока предлагаем создание быстрорастущих тропических деревьев с более прочной корневой системой. Самое главное секретность. Мы обычно любим по всей земле трубить, как помогаем слаборазвитым странам, но здесь эту катастрофу нужно предотвратить без амплуа. Так, ну что, пойдем дальше? Что тут, что тут? Мы не сдаемся. Конечно, вы не сдаетесь. Сейчас я куда-нибудь залезу? И меня тут так аж отшпрехают Так, замочек Это, судя по всему, своего быстрый переход будет Научился я, по -по под кривы, конечно, к этим уже щелчкам пальцев Так, вижу комнату отдыха Это реально быстрый, быстрый переход сюда? Реально? Без шуток, давайте сохранимся а то что зря что ли? А кстати насчет уровня сложности, а где тут э, геймплей, управление, геймплей? Сложность локальный сбой, армагеддон. Короче есть три сложности: мирный атом, локальный сбой и армагеддон. Пока что играем на локальном сбое, чтобы вам показать, как он в целом работает. А потом уже, если прям совсем все будет слишком легко, после армагедона перейдем на него обратно. Он там? А нет, там где-то сидит. Ну пойдем ниже. Блин, мне тут показывает жертву. Ага, она за стеной. Хорошо. Точно за стеной? Точно за стеной. <смех> Сидит там, заныкался, думает, я его еще не спалил. Здорово. Так, минус один, пока у нас не спалил. какие трубы интересные ой там пацаны минус один отлично Здесь еще один мне кажется они блин они что-то как-то легко вы выбиваются по моему нет разу Что-то я всех вообще как-то слишком более раскален, руками лучше не трогать надо как-то охладить его изнутри Ага, я, кажется, помню, что мы сейчас будем делать. Либо, либо это самое. Это уровень сложности, так поиграло. Либо что-то здесь не так, помню. Так, давайте сюда тоже зайдем. Ух ты, блядь, напугал меня я в шоке. Что-то они какие-то мирные, если честно. Не, это точно не те противники, о которых я думал. Ух ты! Смотрите, какой классный. Пират. Тут они, судя по всему, развлекались над ними, как хотели. Ублядь, ну, шкафу там стоит. А, ну их тут делают, все, понятно. Значит, они такие слабенькие, потому что их не доделали. Ну, как бы, все логично и просто. Я смотрю, тут над ними игрались неплохо. Чего им только тут не присобачивали? Фю, блядь. Так, ой, блядь. наклеили всего. Ну, кстати, жалко, что нельзя карту никак не взять. Не найти, не взять. Это вот обидненько. Так, что еще можно взять? Опа, это наша. Так. Про название новых растений. Ну ладно, там картофель марсианский или лунная пшеница. Вы придумаете очень скучное название, это все мелочи. А улетим мы, например, в другую систему Вольдебаран, А какой-нибудь... Ну, я не знаю, не разбираюсь в этом. И вот садим мы там наш великолепный неприхотливый подсолнечник на его планете. А он то выходит, уже и не подсолнечник, потому что солнца-то нет. Он получается подальдебарановик? Преду подумаем над этим. И еще над земляникой подумаем, потому что М марсовика еще куда не шло А вот Вереника уже за гранью добра и зла Вавилу зарубил мой проект Мол, безрассудно Форма превалирует над содержанием Сказал А какая идея, если мы могли бы сделать побеги? Зачем нам выращивать просто морзостойки или жаротерпимые растения Если мы хотим заселять новые миры Может мы и растения создадим там новые? Вот смотри Я люблю наш русский березовый лес но если я лечу, скажем, на Кубу, то я хочу увидеть там пальмы и тростник, что-то новое. Не должны на Марсе цвести, блин, яблоки там. Должны расти опыляющие марсианские ульи, кактусы или ползти стебли электропроводящего плюща. У нас, нет возможно... У нас есть возможность новый неизведанный мир создать, а мы капусту везем туда. Бред! Так, прочтите внимательно, это не шутка. Вчера в рамках утилизации органических отходов выбросил в секцию разведения побегов несколько целых туш свиней, погибших во время опытов. Сегодня мы опять просматривали запись, чтобы понять, куда пропадают вовчики. И я обнаружил, что свиньи перемещались по территории секции, даже пытались выбраться наружу. К сожалению, к моменту, когда я до них добрался, туши уже были съедены. Возможно, мы чего-то не знаем о побегах. И настаиваю на тщательном изучении этого инцидента. Так вот, блядь, растение кого-то съедали. Так, вот впускной раз. Ага. То есть нас сюда бы в любом случае бы привели. Хорошо. А тут послушать ничего нет такого как бы... Как бы интересного. Нет? и э? Нашел Нашелся что хотел. Кто еще тут найдет? Ты меня, брат, Прости. Но мне нужнее Я... Сам понимаешь, ты машина. А мне ну, надо, будет какой? Людям служить, верно? Я вот тоже людям служил и под Хурском, и под Берлирином. И не почести, до поплашки. Мы за равноправия бились. Чтобы права у всех одинаковые и обязанности, Чтобы как все быть. Только вот пойму, как твою эту штуку себе приделать. Ух ты ж твою дивизию. Он хотел роботизировать себя. Блин, киберпанком попахиваю. То есть, грубо говоря, он хотел... Показалось. Он хотел, чтобы это самое... И так. Где тут вход в трубу? так, я же ее нашел уже. То есть, он хотел изменить, допустим, руку или ногу и так далее и тому подобное. Так. Пока кто-то встал. Так, и что надо? Это мне что тебе Эту фигню до бойлера. Вручную тащить. Поехали, че? Так, подождите. А, тут еще эти, эти все загадочки, да? Блин, вручную таскать. Вот это загадки. Тут я понимаю. Так, а куда мне? А мне наверх. Ну, давай, поехали, поехали. Сработал. Осталось еще пару. Да неужели? А, вижу еще одного. Где, где? Только что сюда шел. Вот. Буду я еще с ними разбираться А А что, может сразу два туда можно затащить? Просто так потом, чтобы не бегать Так будет быстрее, я думаю Хорошо, что он находится в соседней комнате. Они где-нибудь рядом всасывает Тут он прав Ну, нифига с ней, наверное, из них, оказывается, падает Потому что это теперь хотя бы, по крайней мере, заметно а, да ладно Не дадут? Типа, он там лежит тогда Сейчас упадет, наверное, да? Блин, упал. Ну ладно, зато он близко Так, нам нужно к этому подвести Зашибись А чтобы к этому подвести Нужно вот сюда Потом направо Потом сюда Потом наверх Да куда ты его отпускаешь? -то? Я же тебе не давал команду отпускать Так, потом направо так что ж ты на него ты смотришь? Да, готов. Так, ладно, поехали. Ага, ручками их дольше как-то убить, Но у меня просто энергия была неполная. Поэтому их было проще ручками отлупить. Самое главное, с них материалы собирать. Они просто здесь так на дороге не валяются. Так, а чтобы к этому подвести, естественно, проще идти с конца. Так, так, так, это самый длинный. Ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага. А, идти, короче, реально далеко, я понял. Так кто это вообще придумал? Я уже задолбался, шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Так, нам, по-моему, вниз, кстати. А ну-ка отпусти пока. Так, так, так. Так, так, так, так, так. Да, нам вниз. Так, так. Точно вниз, блядь? А то ее сейчас тут... Да, точно вниз. Да, куда ты ее отпустил -то? Кстати, он так плохо управляется, ну, как бы мышкой. За счет того, что смотрит на эту дрянь. Так, отпусти. Так, там все перекрыто. Значит, идем просто влево. Так, так, так, так, так. Так, выглядело так, выглядело так. Выглядело Держи ее. Выглядело. Держи ее, я сказал. Так, так, так. Так, так, так. Да не, шарики ходим, гоняем. О, вот эти уже поинтереснее. Вот меня сразу спалю. А, кстати, что-то про электричество забыл. Не, ну они какие-то прям совсем легкие, мне кажется Надо будет, наверное, сложно все-таки увеличить Маленькая капсула с непремом, отлично Так, а куда мне? Наверх, обратно? Обратно, наверх А откуда мы зашли? Очень хороший вопрос А, вот отсюда Давай Товарищ Майов, вы уже обнаружили доктора Филатова? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива Ползает где-то здесь Особо обращаю ваше внимание на то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 Вполне достаточно. Доктор Филатова? Известный нейрохирург экстракласса. Именно ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе. Она не должна пострадать. Вам все понятно, товарищ майор? Учту. Если честно, если честно, естественно, вот его указывают, показывают здесь каким-то, ну, убить? Ух ты, блять, я, оказывается, что-то пропустил. Михалыч, я на обед. Вам что-нибудь захватить? Не надо мне ничего захватывать. Я в свое время до Берлина дошел и его захватывал. И до столовой дойду. Да не гундите вы, я же вам помочь хотел. А то опять всю пюрешку разберут, вы ворчать будете. Иди уже, я догоню, сказал. Еще и перегоню. Как Классно. Что за люди? Нет у меня, Наги, что ж я и не человек уже, как с детем маленьким. Сам дойду. Без всяких этих ваших послаблений. Не жалости мне надо, а уважения. Ну ничего. Скоро я вас всех обгонять буду. А -а -а -а! Это продолжение той записи, которую мы нашли до этого. Вот это круто. Это реально круто. Так, что-нибудь нашли интересное? Да. Тяжи каким то Нет, ничего не нашли. Жаль. Так, теперь мы наконец-то зашли сюда. С противниками тут пока не ясно. Но мы уже в термоцехе. А, вижу, сюда можно залезть. Как? А как фиг знает. А, ну и сюда можно залезть. А спуститься безопасно фиг знает. Тут закрыт. Ну ладно, давайте спустимся. Цепляйся! Для предназначен Понятно. термоцех? Тут производят жаростойки полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований доведение жаростойкой флоры. Круто! Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактации Цереруса кактус. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Ух ты, озеленить Марс это круто. Так, куда нам надо? Ага, значит, этот подъемник нам нужен стоп-людняк. Ах, не допрыгнул. Так, братан, подними, пожалуйста, еще разочку. И еще. Ага. Благодарю. Так. Сюда я залез. Хорошо. Теперь сюда лезем. Сюда. Ну, тут пока что все очень как-то. Да что ж ты застрял -то? Застрял, представляете? Блять! А, ладно, нормально, все. Застрял! Прямо ж это самое. После восстановления это температурного режима колба наполняются автоматически. Ага. Она уже полная, мы ее заберем просто. Сейчас что-то будет. Так, нам бы вон тот сундучок бы взять, если честно. Чтобы его взять. Нужно. Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не начинается. Сейчас начнется, мне кажется, туда подойду, чем начнется. Так, я знаю, что можно в полете шифтом пользоваться. Осталось это проверить. Отлично. Так, про противника вроде, вроде нет. Ух ты, хотел за одним зайти, зашел за другим. Вообще красота, по-моему. Патроны, химия всякая. Так, вообще за другим шел, вон туда я шел. За желтеньким. А как тогда к нему попасть? Блин, да, еще через эти цветы ни хрена не видно. Так, как сюда попасть? Так, ладно. Это не столь важно, там прям не настолько важные материалы в целом. Желтый. Чтобы его пропускать.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 Так, я там, знаете, что пропустил, кажется. Да, надо лезть туда-обратно. Я, кажется, там этот голосовушечку пропустил. А нельзя, нельзя. Я просто почему далеко вперед не убегая во время диалогов так не хочу, чтобы они сбросились? Такое случается. Вот ну, теперь можно со спокойной душой идти дальше. Что вот значит жарко? Жарко ему. К нам на Урал приезжай. Да с Соливаром поработай хоть на полставочки, ядрит твою в качель. Вот где закаляется человек. А он цветочками своими сидит, жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Мы Кракотовы, мы ни жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть в меч, хоть вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив обновят, всяко легче будет. А кто ноет... <свят> <свят> <свят> и плохо мне понравилось хорош такие рассказы. так <свят> давайте послуша теперь изменится вот а. совсем другое дело разцвела наша красавица начался процесс фотосинтеза состояние дерева быстро улучшается так остались <свят> еще две двери <свят> да <Целевизм> вот эти двери закрылись теперь сюда не вернуться <свят> а вот и еще две колбы, где надо взять Ну, пока спокойно, идемся Никого не трогаем, нас никто не трогает Так, это наш мертвый друг Давайте да поговорим никто об этом не мечтал Мечтали о звездах, светлом будущем в который день, только об этом мы думаем Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но Должно быть давно не один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеденный перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг зашил. Я и хрустнул. Прямо тут? А -а -а. Что-то рассказать Столько. можешь? Как все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, и ведь все вместе. И где же теперь, робот? Да кто его знает? Разобрались, наверное, по предприятию. Вот тут тонали сколько. Кого-то сумели остановить да вырубить, а кто-то может тебя поджидать за влом. О, это он так просто Ты не так сказал. Так не, так не зря сказал. Так о а чем? Я свое уже откричал, психовался И сам в шоке проклятия орал. И напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь... Особенно пугались не те, кого роботы крошили. А те, кто видел, как я говорил, мертвый. Ты знаешь почему-то? Потому что это, мать твою, страшно, говорит спокойненько. А, к говорю? Не, не знаю. Не знаю даже, крот ли этому обстоятельству. Да все равно. О, а, счастливо! Знаешь, мне пора. Так. Да, давай, пока. У нас есть э, два варианта. Пойдем сначала в холодную, а потом уже только к мухам. То вдруг там патронов не хватит или еще чего-то а с этим сильно прям таки разб... Опа, там уже что-то красненькое горит и там что-то уже а труп изображается ну конечно так то отдыха он то отдыха отлично можно сохраниться Пока ничего качать и так далее не буду. Помните, он говорил о том, что меня кто-то ждет за углом? Это что за дрянь? Ладно. Это еще что за дрянь. Блин. Это растоп побега. Что еще за побег? Зеркало, что ли? Побег был выведен в качестве корма для скота. И быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим победом что-то не так. нам не покажут, да? Там есть что? Вроде тихо все. Да, отпусти дверь. Курица-убийца просто прелестно. Сука. Курица-убийца. Блин, так тут, значит, не просто так нам всех этих животных сейчас показали. А мы же вроде в холодную камеру идем, нет? Ох, ты ж, твою мать. Так, тут зеркало? Надеюсь, да, тут зеркало. Лучше не привлекать внимание. Мы его уже привлекли. Во-во, сейчас мы их всех... Блядь, тут зеркало. Ёб твою мать, я испугался. Так, он потом с вами поговорим. Есть кто? Вроде никого нет. Так, еще один трубчик, живой. Давайте поговорим. Спасатель, ну, то Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы все торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло. Они а не тревоги, не армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали.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 А я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли. Доступа не было. Началась стрельба. Шланы не полезли отовсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали голову, либо ломали шеи. Словно бутылки газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборантов Анассиева схватили. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивиться успел. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвый. О, -о, О, Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Да не так быть. не получится разговаривать с мертвыми? Люди Либо случайно, либо специально. Но случайно такого не сделать. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не один месяц работать надо.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 Пост заместителя начальника комплекса Вавилов – это большая ответственность. В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьем, что требует особого внимания. Но уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Вам, как выдающемуся ботанику, Предстоит руководить созданием целых систем растений, предназначенных для формирования и освоения поверхностей других планет. Мы с товарищем Сеченом побеседовали, и мы оба очень рады, что вы с нами. Ха. Витя, пойми, мы не просто хотим засадить Луну кукурузой. Мы хотим сами надкусить яблочко на Марсе Так, тут, кстати, тоже личная просьба Тоже с еще питателем. Витя, личная просьба Комплекс Павлов Увяз в исследованиях полимеров Им банально не хватает площадей Сделай одолжение Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения За поведением животных в полимерном бульоне Куда-нибудь в дальнее крыло Секретность высокая Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Заранее спасибо. О, все не так просто. Так, отправь Финиелову а срочно на лечение в больницу при комплексе Павлов. Срочно! Товарищ Золотухин, коллега Голубчик. Не закрываются разные голоса. Познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. Можно ли нам каких-нибудь интересных цветочков ваших прислать? А то зелени маловато и хотелось бы экзотики, если вы понимаете о чем я. Прошел слушок, что у вас там чуть ли не какие-то ползучие кустики появились. Так я бы взял десяток, чтобы высокопоставленных гостей подивить. С меня, разумеется, причитается. Всегда ваш Степан Ласточкин. Вот это, конечно, блядь, сильно. Вот так вот растений раскидывать. Так, а давайте-ка, ладно, убьем вот тех вот ребят-тушечек. Идите сюда, пацаны. Сейчас, точнее, я к вам сам приду, потому что тут залутаться еще надо. Блядь, не пролазю. Да давай уже открывай ты эту дверь я к ним сейчас сам при. А, так я думал, это как-то дверь, я думал это мне окно откроет. А, я должен был просто протянуть, а то, блин, окно то так не открыть. Жаль, жаль. Я надеялся, что я сейчас с ними быстренько разберусь, если честно. Ну значит полезем сюда.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 На эту дрянь надо выкашивать. Вот еще один где-то цветок должен быть. Летающий нет, разве? Так, вон там пацаны бешеные, мы знаем точно. Кстати, из-за того, что я привлек их внимание... Опа. Важные белые материалы прибыли. Так, сюда тоже фиг знает, как попасть. Ух ты, блядь. Было бы сейчас пацанов А, все-таки зазвали ко мне пацанов А, это вертушка прилетела, я понял А, минус одна Плюс вторая Пацаны сюда двинулись Давайте, да, на чем я столько патронов Интересно, это у вас аквариумные рыбки. Блин, по два патрона тратить на пацану. Можно и за один даже. Ну, все быстро. С дробовиком, конечно, да. Не соскучишься. Все быстро, развели, блядь. Так жалуется классно. Так, что мы еще могли пропустить? Но не хотелось бы. Щебеталку, судя по всему, пропустили. Кстати, где тут еще курица-убийца должна быть? Мы же ее видели где-то, пока проходили. А, вот она. Хватит его гладать. Не, ну а что тут развели? Ты вот еще питатель. Мне кажется, нам из Павлова какую-то дрянь шлют. Да ты просто не разбирался. У них там другие полимеры, свойства другие. Мы в них выращиваем, а они ими сращивают. Понял? Ты бы тут не экспериментировал, а то, знаешь ли, медицина, брат. Но он пенишка, не шест. Да это оно само собой. А, Черт. Слушай, вечный я локтем щебетарь включаю. Когда уже отключат эту функцию в обновлении? Здравствуйте, дорогие. Так, и что это такое? Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. вам пора принять. Воспроизвожу фрагмент с автоматического самописца в вашей последней рабочей сессии. Ну кого? Давай. Ну, таблетка не очень хочу пить. Так. О да. Так полегче. Как это прекрасно. Оперу. Да. Продолжаю записывать свои мысли. День 783. Почему мне было крайне сложно привыкнуть и не реагировать на этот жизненный цикл, как я Но потом я даже буду в этом своем поводу да, искусства. Цикл жизни. Зачем вообще... Я буду. Надеюсь, я ничего не перепутал. Наше руководство считает, что пропаганда для красоты не отличают работуспособность. То есть, на любых глазах такие же дупые свиньи, как эти животные... Вы не правда убедите? Нет. нет. Вы жизнь в Знаешь, может быть, Но даже если так вам право в да, может. так как жить. понять, когда она включена, когда выключена? Я что-то не пойму. Да. Так надо две коровы, надо две курочки. Хорошо. Должно заработать. Так раз, курочка. Два курочка. Правильно, да? Теперь корова нужна. Корова. Хорошо. Не та корова, есть еще одна корова. Свинья, свинья. Может быть, надо просто всех включить? Так, ну давайте всех коров включать. Так. Вот эту корова включил, вот эту корову включил. Теперь вот эта корова. Вот это корова Еще одна корова должна быть Что-то я не вижу Раз Два Три, четыре А тут их пять А это что за проход? Куда ты электроэнергию-то тратишь? Я куда сейчас? А он вот пацан лежит, притворяется мертвым. Ага. А не-не, что-то сразу подрубил-то. Так, я не понял, а что я делаю-то там? Так, о, комната отдыха. Ставить да, комнату отдыха или куда я сейчас сюда? лаборатория. А, это быстрый проход. Все, понял. Не зря я его подрубил. Так, а где мне найти еще одну корову? Может быть это вот... Нет, это не оно. Может быть вот это? Да, и вправду она. Так, теперь две свиньи. но ну, две свиньи просто. Лентиль и последний. <связь> Ох ты, бля! Вольный всех убит. Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. Да ладно! Но все утекло в цех Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. И двери, кстати, открылись. <связь> дальнейший звездец. О, сохранение! Я понял, сейчас будет что-то интересное, сколько патрон. Почти полтишочек. Тут ракеточка. О, -о, -о, о блядь. Так, первый вот Это любой. громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводится растение для колонизации Луны и планет Солнечной системы. Батса и Менера. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Не поняла, как собрать. А ничего собрать нельзя, понял. Тихо, блядь, где? Кто, чё Никого не вижу. Ч ⁇ я взял это с него? А могу? Вот с них надо собирать. Я их в редко встречаю, поэтому с них надо собирать, пока есть возможность. Так, едем дальше. лично Отлично. Блин, на нормальном уровне сложности можно так всех выкосить. По патрончика там, три патрончика там. Все по мелочи. О, Отлично. Товарищ Вавил, тут аспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй томаты.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 Давайте посмотрим. Враждебен? Да вроде нет, представляете? Не враждебен, если его не трогать. Но из него выпадают полезные материалы, поэтому его выкосить придется. Так, где еще что-нибудь золото Вижу. Стой, ты да куда ты так прыгаешь? -то? Так, где тут еще что-то валяется? Ага, еще один щебетатель. Или что это? Что такое ладно не работает что будем рафика убивать думаю что надо б, да. а То потом начинать загреться. бля а он умер все понял да лезь, лезь я тебе говорю ех Стой, не падай. Да чтобы тебя. Да как я залез? Блядь. Так. Пожалуйста. Запрыгивай. Молодец. Стоило сказать, пожалуйста, сразу все пошло в гору. Так, Рафика. Не с той стороны. Так, у нас mm -hmm. патронов в принципе, достаточно, поэтому Рафик... Извини, рафик, мне нужны твои биомыслеры. Ты железянка. Не хочешь умереть уже? Давай, давай, давай, давай. Так. Вычто в комментариях, естественно. Про сильные удары, про смерти с видео, про много чего еще и не только. Просили, естественно, не скипать, делать все спокойно, сильно, не спешить, показывать вам мир, флору и бедных трупиков. Как же без них? Как же не без них, точнее. Ну что, погнали. Черт, одни трупы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Разберемся, не привыкать Хорошо, что я уже там всех выкосил А что, сохранения нигде нет? Сохранения нет, это плохо Ну, поехали Подрубайся Так Значит, нужно тебя Тебя так Вот все просто И подрубаем Заработал Как наполнить колбу? Он наполняется криополимером автоматически. Можно ага. дождаться окончания процесса. Как-то слишком просто. На самом деле. О, вот, так кто-то уже появились, пацаны. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Что они делают? Но у меня, в принципе, не знаю, сколько у меня объем силы. Ой, тут еще теперь. Как-то все очень плохо видно. Блин, может быть, умереть от их руки разочек? Блин, у сохранения было далеко. А чё, их обязательно, да, убивать? Я просто их стараюсь далеко друг от друга не убивать, потому что мне это еще все потом лутать. Чё такая музыка играет? Так, где кто? летает я еще косой не знаю кто О! ты откуда появился появляется фиг знает откуда че все а блин они вообще неизвестно откуда появляются я понял да попади ты по так а что они вообще чем грозит все это дело я тут просто бегаю, лутаюсь. Как бы ничего такого прям опасного пока не чувствую, не вижу. Ох ты же блять, я понял. Я понял, зачем их надо убивать. Не давать им гипнотизировать это, обла. Это, это, использовать людей, короче. Да, уже пошла жара. Сука. Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Полва наполняется только при поддержании цехи оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они так. не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и кидрализаться в обращающейся лопасть. Как бы сразу и сказал, блин. Так я пытался. Патронов-то у меня не вырубила. Попробуй теперь запустить его шоком. Чем? Шоком? Все, понял. Да, еще теперь давай накопим, блядь, это дело Блин, а пацанов-то все больше и больше встают. Тасать ты а! Есть еще кто поднялся? Так, у меня пока устанавливается это дело Кто-то за мной уже бежит, да? А, вижу Не, ну пока дают лутать, лутаем и как бы не прям серьезные противники блять, где-то тут Ну зато конечности Зато от них отрубается вообще прекрасно Конечно устремлены А, еще иди перезапускай эм, Время-то идет, время-то идет А она только наполовину, кстати, заполнилась, по-моему Да, и вправду только наполовину Ладно, а то у меня хотя бы немножко пистолет тут Блин! Ой, ну пугал меня Ты зачем так резко встаешь? Так, ладно Так, все, отлично, патроны есть Блин, летают всякие А что, я если их убиваю, но они все равно встают Да что ж такое -то? Я же их даже четвертую, грубо говоря. Где еще там? Летающие пацаны. А, то есть их в принципе можно активировать снова. Все, понял. Бежим, бежим, бежим. Отлично. Надо вы потом это все дело облутать хорошенечко. Ай, патроны кончились. А идите-ка сюда. Мне надо восполнить свою энергию. Давайте, давайте, давайте. По одному, по одному подходим. Мне не жалко. Я еще какие вы вырубили? Вижу. А че это ты вниз спустился? Даже не думай. С прыжка буду вас лупить. О, пацан встал. Я уже иду к тебе. Мне надо восстановить мой боезапас. Чето... Блин, блин. Да у вас что-то вообще дофига слишком нет развит. Блин, вообще тела надо реально прям крамсать, Блин, это все потом лутать вообще с ума сойдет. Это он еще летает одна. Такое никак вот они не умирают. Их так много просто. И откуда они вообще появляются? Так, уже вижу одну сломанную, уже бегу туда. Ага, отлично. Да тут под такую приятную музыку. Как не попал. Попал. <свят> Мне еще что-то О, завершено. Да так, теперь. Не может. А что, они тут будут все равно бесконечно появляться? Они же должны рано или поздно пропасть, нет, правда? Блин, а теперь это дело зовут. Где их прям много О. Да хватит меня пить, ты не видишь, я занят Ага, иду, иду Иду, иду, иду Сколько я тут накопил? Да что ж ты со мной, ты летаешь Я за много так накопить смогу? Это просто бесконечный фарм, что-то типа того. Не, они рано или поздно, по сути, должны кончиться. Она же как бы остановила свою работу. Ну, это по камере я так думаю. Ну да, она остановила свою работу. То есть можно уже добивать тех, кто есть. На ну, них мне уже, в принципе, немножко пофиг. Но жадность. Свою роль сыграет. Прям в палюте залутал Так, есть еще? Что так, музыка классно приглушается Стоит, да? Вот он, красавчик, блядь. Отлично Так, где еще? Вижу парочку Жалко то, что держать руку и как-то ускоряться нельзя, что ли, не знаю, как это сказать. Нифига я там, оказывается, трупов-то пропускал. Просто посмотрите на это чудо. Так, теперь оглядываемся. Ну тут один. Справа еще несколько валяется. Как говорится, дают, бери. Дают, беги Так. В принципе все что-то берем Блин, нам столько патронов надавали столько всего надавали а толку то в принципе в принципе все рукопашка разобралась ты отлично Сейчас, наверное, вот этот проход откроется я же говорю валим отсюда конечно валим как меня радует эти ваши сраные колбы любите же вы их везде вставлять это дань традиции Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колба искать. дань, традиция. Ой, а уже заканчивать пора, нифига себе. Так, давайте посмотрим, нам хватает на паштет? Тебе здесь нравится? Да, блин, Одной, одной штучки не хватило. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитиво? Кровчиков надо убивать. Везде, где есть похотливые слизняки, которых можно призабавно подвесить. Да ты больная на всю твою электронную башку, ей-богу. А как их разбирать? Вот, а, вот милые, разбирать. больные на всю башку — это местные лутанты, а, через которых проросли побеги. Вот у кого действительно с головой не в порядке. То есть здесь тебе не нравится из-за того, что вокруг было слишком мало людей? К сожалению, их теперь везде мало. Я скучаю. Ты моя отдушина, милый. Входи в меня чаще. Просто Так. Отправлено на склад и все. То есть он мне не выдаст его? Жаль. Так, отлично. Давайте-ка теперь походим с новым оружием. Плюс оно на одну ячейку меньше заполняет. Теперь улучшение. Урон. А, топора нет. А теперь смотрите, как сделаем, чтобы прям все было классно. Хорошо. Красиво. Естественно, безопасно. Так, сюда. Улучшение. Смотрим, сколько у нас у топора. Иск... Ага, то есть, в принципе, паштет уже лучше, уже лучше. Единственное, у него дальность меньше. Уровень заряда такой же. Дальность поменьше, скорость атаки побольше, урона побольше. Скорость заряда тоже побольше. То есть, мы продолжим ходьбу с паштетом. А... Так, склад. Естественно, это... В самый низ. Потому что это орудие, оно может нам мешаться. Здесь вот, да, полежит, и все прекрасно. Плюс у нас очень много аптечек, которые надо было бы разобрать. Потому что улучшать пока что инвентарь я не горю желанием. Сильным, прям таким. Плен аптечек просто разберем. 4 оставим, остальное разберем. Так, улучшение. Паштет. Наилучший по в рубке неприятелей. Стальное лезвие увеличивает скорость атаки. Сокрушительный удар. Тоже растекающий или ух ты генератор магнитного поля требуется рецепт рукоять естественно требуется рецепт полигон 9 и кассетный модуль но это все логично у всех одинаково по-своему увеличивает бонус к энергии увеличивает урон не скоро а рефлекторное лезвие откроется только при полигоне 12 увеличивает урон и урон от заряда Эх, эх, эх. О, вот это, конечно, было бы круто прокачать максимальную скорость, но не хватает. Так, давайте теперь на него посмотрим. Так, ну, в принципе, ничего так. А удар? А, просто взмах. Блин, проверить бы на ком-нибудь. Но на этом наша серия подходит к концу. Подписывайтесь на телеграм, ссылочку в описании. Там беседа, там общаюсь со всеми. Также предлагать игры для обзоров. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.